Доброго времени суток, дорогие гости и подписчики моего канала. В данном видеоролике мы разберем методы повышения FPS путем настройки Windows, настройки видеокарты. Используем пару небольших программ, они будут идти бонусом, так что смотрите видео до конца. А перед тем, как мы начнем, я хотел бы вас попросить подписаться на данный канал. У нас каждый день проходят прямые трансляции 19.00 по МСК. Жмите свои королевские лайкосики, ну а мы начинаем. Ну а перед тем, как вы начнете ковыряться своими шуравлимыми верчонками в операционной системе, я хотел бы вас предупредить, что все данные действия вы выполняете на свой страх и риск. Но положа руку на сердце, я хотел бы вам сказать, что я данными приколюшками пользуюсь на протяжении долгого количества времени. И за это время мой системный блок ни разу не превратился ни в холодильник, ни в тостер, ни тем более в телевизор. Поехали. Нажимаем пуск. В поисковой строке вбиваем панель управления. Заходим в систему безопасность, электропитание. Здесь ставим галочку Высокая производительность. Это одна из важнейших настроек, которую нужно делать сразу же после переустановки операционной системы. Как вы могли заметить, я пользуюсь операционной системой Windows 10, по этому поводу сильно переживать не стоит. Если у вас, например, семерка, они практически идентичны и отличаются только визуалом. Продолжаем. В поисковой строке вбиваем такую команду msconfig. Все команды нужные я оставлю в описании, также ссылочки на полезные программы будут там. Заходим в систему конфигураций, загрузка, дополнительные параметры. Число процессоров, ставим галочку, она у вас будет отключена, и выбираем свое количество процессоров. Максимальное количество памяти ставить вам не рекомендую, так как система зарезервирует от 2 до 4 гигов для своих личных нужд. Это отрицательно скажется на игровой производительности. Нажимаем ОК, переходим в службы, ставим галочку «Не отображать службу Microsoft». Службы Microsoft это жизненно важные службы для работы Windows 10 или Windows 7. Так что ставим галочку «Не отображать» и смело можем отключать все, что здесь есть. Я увлекаюсь стримингом и поэтому все, что здесь есть, у меня уже оптимизировано, это мне все нужно. Далее переходим во вкладку «Автозагрузка». Здесь у меня тоже все модернизировано под себя, у меня система стартует с нуля и лишних никаких программ не загружает. Нажимаем «Применить», нажимаем «Окей». После этого операционная система вас попросит перезагрузиться, Данный метод мы немножечко отложим, потому что мы еще с вами поковыряем операционную систему и потом в комплексе одной перезагрузкой убьем несколько зайцев. А перед тем, как мы перейдем к следующему параметру настройки нашей системы, я хотел бы сделать небольшую ремарочку и сказать вам, что вокруг этого параметра ходит огромное количество мифов, легенд. Я в свое время пересмотрел огромное количество видеороликов на ютубе, и люди так и не пришли к общему знаменателю. Но отталкиваясь от личного опыта, я данный параметр выставляю следующим образом. Этот параметр называется «Файл подкачки». Для того, чтобы настроить данный параметр на Windows 10 и Windows 7, нажимаем «Пуск», ищем этот компьютер или мой компьютер в случае Windows 7, нажимаем «Свойства», переходим в дополнительные параметры системы. Параметры. Здесь также, ребята, для тех, у кого очень мало оперативной памяти, вы можете поставить галочку «Обеспечить наилучшее быстродействие системы». Но учтите, что все ваши красивые папочки превратятся в унылое говно. Тем не менее, это даст вашему компьютеру небольшой производительный толчок. У кого более-менее производительность системы, можете оставлять это значение по умолчанию. Переходим во вкладку «Дополнительно». В разделе «Виртуальная память» нажимаем «Изменить». Здесь у вас будет галочка «Автоматически выбирать объем файла подкачки». Обязательно ее убираем. Выбираем диск «С». Ставим галочку «Указать размер». И еще раз повторюсь, отталкиваясь от личного опыта, я данный параметр выставляю в размере 2048 мегабайт. Указываем размер «Исходный» и «Максимальный». 2048 МБ. Ребята, не переживайте, если после этого ваша система будет работать нестабильно, вы всегда можете откатить данный параметр при помощи этой галочки. У меня на данный момент стоит 32 гига оперативной памяти, и я данным параметром не пользуюсь. Но забегая вперед, скажу вам так, когда у меня было 8 гигов, данный параметр мне очень сильно помог и поднял примерно на 15-20 FPS в GTA Online. Так что обязательно пользуйтесь. Нажимаем "Задать". Окей. После этого система вас попросит перезагрузить. Рекомендую после настройки данного параметра перезагрузить систему. Ну а мы продолжаем. Далее мы перейдем. Настройки видеокарты Видеокарты от NVIDIA К сожалению у меня не было видеокарт от Radeon И я могу дать какие-то советы Только обладателям видеокарт NVIDIA Ребята, для того, чтобы все наши настройки работали корректно Вам необходимо обновить драйвера Вашей видеокарты До последних Так как зачастую разработчик Сам исправляет все баги И улучшает игровую производительность На своем уровне Поехали для этого мы щелкаем правой кнопкой мыши по рабочему столу, нажимаем панель управления, Nvidia. Заходим первым делом в регулировку настройки изображения. Здесь у вас по умолчанию будет стоять галочка на качество. Выбираем пользовательские настройки с упором на производительность. Я ребятишки-братишки стример и для меня визуал немаловажен, поэтому я оставляю себя на качестве далее ребята мы переходим в параметры управления параметрами 3d и здесь чтобы ребята не затягивать видос и максимально вам выдать полезную информацию делаем как все все вот делаем как у меня и если захотите подробный гайд по каждому пункту обязательно его разберем а пока делаем так первый у нас пункт увеличения режима изображения. Здесь это сугубо вкусовщина. Можно накинуть 0,5. Можно не накидывать, увеличивает резкость. Я ничего здесь не делаю. гудо графические процессоры, ребята. Ставим все. Переходим в подпункт. И выбираем, ребятишки, братишки, GeForce RTX 3070. В моем случае, в вашем случае, это будет ваша видеокарта. У кого есть на процессорах встроенные э, видеоядро, здесь могут быть несколько пунктов. Если у вас несколько видеокарт, но ну, я думаю, такое... Навряд ли у вас есть, но тем не менее. Выбираем свою видеокарту, нажимаем «Ок». ДСР степени ребята мы позже разберем в следующем видосе как сделать э, из вашего full Hd монитора например монитора 2к или 4к но данная функция очень много есть fps поэтому мы ее отключаем азентропная фильтрация э, управление от приложения тем самым вы сможете внутри приложения ребята регулировать данный параметр вертикальный син синхро импульс отключаем Виртуальный режим сглаживания включаем. GP Open GL ставим свою видеокарту. Заранее подготовленные карты виртуальной реальности отключаем, потому что все-таки мы не пользуемся, да? Здесь просто стоит единичка, по умолчанию, по умолчанию так ее и оставляем. Затенение фонового освещения выключаем. Кэширование шейдеров включаем. Максимальную частоту выключаем, это как вертикальная синхронизация работает. Максимальная частота кадров фонового приложения выключаем. Многокадровое сглаживание MFAA тоже выключаем. Потоковая оптимизация здесь либо авто, либо включаем. Это одно и то же режим низкой задержки по этому поводу. У нас был даже видос, это э, NVIDIA Reflex. Пропускаем ее, просто выключаем. Режим управления электропитанием. А, э, включаем только предпочтительный режим максимальной производительности. Хотите FPS, кормите видеокарту. Сглаживание FXAA выключаем. Сглаживание гамма-коррекция включаем. Сглаживание прозрачность выключаем. Сглаживание режим управления от приложения. Тройная буферизация. Ребята, на этом моменте остановимся чуток поподробнее. Если вы используете вертикальный синхроимпульс, ее можно включить. Если вы вертикальным синхроимпульсом не пользуетесь, то выключаем. Это для g мониторов, чтобы не было разрыва картинки. Мы выключаем. Фильтрация текстур азентропная. Включаем. Фильтрация текстур высокая производительность. Фильтрация текстур отрицательная ⁇ разрешить. И фильтрация текстур трилейная ⁇ включить. Нажимаем ⁇ Применить ⁇ сохраняем данные настроечки, радуемся. Переходим далее. А для этого небольшого фокуса, для повышения FPS, нам понадобится запустить игру. В моем случае это Warface. В вашем случае это может быть абсолютно любая игра. Зажать AltCtrlDell, вызвать диспетчер задач. Напоминаю, игра должна быть запущена. Находим процесс игровой. В моем случае это Game, это Warface, либо любая другая игра. Повторю, неважно. Нажать на нее. Выбрать в подпункте ⁇ Подробно ⁇ Перейти в процессы. Найти процесс Warface, либо другая игра. Нажимаем на него. Задать приоритет. И здесь э, лучше всего ставить э, высокий, либо выше среднего. Приоритет реального времени ставить не советую Это негативно сказывается на производительности Вот высокий и выше среднего отличный Это позволит вашей системе выдать все ресурсы для той или иной игры И э, дать ей небольшой буст А дальше ребятишки, братишки я расскажу бонусом для обладателей Windows 10 о прекрасной программе, такая как Old Tweaker. Сейчас мы ее разберем, обязательно ей пользуйтесь. Вкратце рассказываю про эту программу. Это очень крутая программа. Для ее использования вам придется отключить антивирусник, отключить защиту в реальном времени. Ребята, не переживайте, программа абсолютно безопасная. Очень долго ей пользуюсь. Благодаря ей вы можете просто простыми нажатиями кликами в Windows 10 отключить рекламные индикаторы, Различные сборы данных про вас. Вот здесь в, конт в контекстном меню есть. Можно стать полным владельцем и перестать запускать все от имени администратора. Это у вас все будет по КД. Здесь различные настройки интерфейса. Здесь вы можете отключить полностью магазин Microsoft. Отключить Xbox-овский магазин. Все, что вам не нужно, вы можете здесь отключить. Здесь единственное, нужно немножечко посидеть, почитать, посмотреть, что вам нужно, что не нужно. Здесь вот прям черным по белому написано «Отключить назойливые уведомления о безопасности от центра уведомлений». Можете поставить галочку применить, перезагрузить систему. Единственное, ребята, здесь нужно это делать после каждого обновления Windows. Ссылочку на данную программу я оставлю в описании. Ребята, обязательно пользуйтесь. Она очень сильно помогает в оптимизации Windows 10. Даже на очень мощных системах. Это заметно чувствуется. Реально, только нужно посидеть, посмотреть, отключить какие-то службы, отключить какие-то э, фоновые процессы, которые вам не нужны, удалить приложение. Вот, пожалуйста, приложение. Вы можете удалить, я удалю уже VT-RIP, магазин Windows. Он мне не нужен, не нужны мне ваши Майнкрафты, не нужны мне ваши карточные, ваши игры, карты. Зачем мне на э, моем компьютере карты? Это же не мобильный телефон. Это же не даблги зачем? Я его вот тоже удалил, видите, да? Фотографии оставляю, там, Кирено ТВ, Xbox магазин тоже можно удалить, но я его решил пока оставить. Так что, ребята, ссылочка на данную прогу будет в описании. Обязательно попробуйте. Очень, очень крутая программа. Ребята, я думаю, для вас этот видосик был полезным. Если не сложно, поставьте, пожалуйста, лайкосик вверх. Напишите свой комментарий. И обязательно приходите к нам на трансляции в 19.00 по МСК. По разного рода играм огромная огромная просьба подпишись на канал спасибо за внимание люблю целую цинк